Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Наша сегодняшняя встреча посвящена поправкам в непринятую Конституцию 1993 года в 2020 году. Они с 4 июля, согласно указу президента Российской Федерации, вступают в силу. Статья 67.1 гласит. Российская Федерация является правоприемником Союза СССР на своей территории, а также правоприемником (в скобках правопродолжателям Союза ССР) в отношении членства в международных организациях и органах, участия в международных договорах, а также в отношениях, предусмотренных международными договорами, обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации. Это односторонние заявления. Сделано Российской Федерацией без наличия каких-либо документов со стороны Союза Советских Социалистических Республик в отношении передачи своих прав кому бы то ни было. Таким образом, данные поправки мы рассматриваем как одностороннюю публичную оферту. Российская Федерация в одностороннем порядке заявила о правоприемстве в отношении Союза ССР. Что же такое правоприемство? Правоприемство – это переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. В нашем случае субъект «Союз Советских Социалистических Республик» существует на основе Конституции 1977 года с поправками в редакции от 26 декабря 1990 года. Именно этот документ Конституция Союза СССР и все законы, существовавшие на этот момент, начали действовать согласно ее собственному одностороннему заявлению. Какие последствия повлечет за собой вступление в силу поправок в Конституцию Российской Федерации? Согласно этому заявлению, все права и обязанности советского человека на основе действующей Конституции на 26 декабря 1990 года начинают действовать в правовом поле. Одним из важных моментов в Конституции Союза Советских Социалистических Республик является отсутствие частной собственности на средства производства. Таким образом, частная собственность на средства производства, которая была в Российской Федерации, должна быть ликвидирована согласно принятых на себя обязательств в односторонней порядке самой Российской Федерации. Я надеюсь, мы станем с вами участниками деприватизации на всей территории Союза Советских Социалистических Республик и передачи этой собственности народу как единственному источнику власти и владельцу всех активов Союза СССР. Благодаря этой поправке Российская Федерация запустила процесс возврата в правовое поле Союза Советских Социалистических Республик все лица, совершавшие преступления за последние 29 лет на территории Союза СССР, действуя в организованном преступном сообществе, именующем себя Российская Федерация, государство Казахстан, государство Беларусь, государство Украина, государство Туркменистан и иные субъекты права, возникшие вопреки воле народов СССР после референдума 17 марта 1991 года, возвращаются в законное правовое поле под действие законов Союза ССР. Что же означает введение этих поправок в статье 67.1 для простого человека и гражданина СССР, так долго находившегося под игом организованного преступного сообщества, именующего себя Российская Федерация? Вступление в силу этой поправки Говорит нам о том, что все законы Союза ССР начинают с этого момента действовать непосредственно. Таким образом мы получаем возможность каждому гражданину Союза ССР индивидуально написать заявление в адрес Российской Федерации о возврате законов, норм и правил, действующих на территории Союза ССР до конца 1991 года. Одним из таких законов был закон о минимальной заработной плате. Как вы помните, в Советском Союзе минимальная заработная плата равнялась 70 рублям. Каждый советский рубль имел золотое обеспечение. 0,98,74,12 граммов золота на каждый рубль. Сделав несложный подсчет и э, посмотрев цену золота на 0,04, ноль седьмое 2020 года, которая равнялась 4022 рубля за каждый грамм золота, получаем соответствующие цифры минимальной заработной платы в билетах Банка России 278 тысяч билетов Банка России как минимальную заработную плату для гражданина СССР, находящегося на этой территории в переходный период. Точно такая же цифра 278 тысяч билетов Банка России предусмотрено по законам Союза ССР как минимальная пенсия на всей территории Союза ССР. Поэтому граждане Союза ССР могут писать соответствующие заявления, обращаясь в органы власти и управления Российской Федерации о индексировании соответствующих выплат им до размера пенсий и зарплат, Действующих на территории Союза ССР по 1991 год включительно. Как известно из законодательства Союза ССР, все образование на территории Союза ССР было общедоступным и бесплатным. Таким образом, каждый студент может написать заявление в органы власти Российской Федерации с требованием прекратить внимание платы за учебу в том учебном заведении в котором в данный момент он обучается напомню что студенты высших учебных заведений кроме того что они учились бесплатно получали еще в случае успеваемости стипендию от государства которая равнялась 40 советским рублям сделав несложный расчет и зная золотое обеспечение советского рубля мы получаем стипендию советского студента 158 800 билетов Банка России. Таким образом, в связи с односторонней офертой со стороны Российской Федерации о том, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР, каждый студент может написать требование о выплате ему соответствующего денежного довольствия. Для высших учебных заведений оно равно 158 тысяч. 800 билетов Банка России ежемесячно. Граждане Союза СССР, нуждающиеся в индивидуальном жилье, могут написать соответствующие требования в адрес органов власти и управления Российской Федерации о предоставлении им бесплатного жилья, которое было гарантировано каждому советскому человеку, Конституцией и законами Союза Советских Социалистических Республик. В ближайшее время мы ожидаем несколько десятков миллионов заявлений со всех территорий Союзных Республик в адрес правительства Российской Федерации о предоставлении соответствующих прав и льгот, предусмотренных законами Союза ССР, для всех граждан Союза Советских Социалистических Республик. Часть из этих прав и льгот я уже упомянул в своем заявлении. Это и минимальная заработная плата, которая не может быть ниже, чем 278 тысяч билетов Банка России ежемесячно. Это и э, стипендия для студентов высших учебных заведений, которая не может быть ниже, чем 158 тысяч 800 билетов Банка России ежемесячно. Это и бесплатное жилье, это и пионерские лагеря, полностью бесплатное лечение датируемый отдых, работа домов пионеров, станции юных техников и еще многое из того, что было гарантировано каждому жителю Союза СССР в связи с тем, что Российская Федерация в одностороннем порядке взяла на себя исполнение этих прав и обязанностей в отношении каждого гражданина Союза Советских Социалистических Республик, где бы он ни находился в данное время. Сегодня возрожденное правительство Союза ССР продемонстрировало вам приемы правового Айкидо, которые необходимо применять против агрессоров, осуществляющих геноцид коренных народов на всей территории Союза Советских Социалистических Республик. Хотелось бы напомнить гражданам СССР, что со стороны Союза Советских Социалистических Республик никакие права и обязанности Союза ССР в адрес третьих лиц, в том числе Российской Федерации, никогда не передавались. Российская Федерация сделала соответствующее заявление, внеся поправки в собственную Конституцию, которая так и не была принята в 1993 году, исключительно по собственному усмотрению. И в связи с наличием этой публичной оферты, каждый из нас вправе требовать исполнения этих заявлений от Российской Федерации на всех уровнях ее исполнительной, законодательной и судебной власти. В связи со всем вышесказанным становится очень важным активность граждан Союза ССР, которые будут писать соответствующие заявления в адрес Российской Федерации, взявшей в, одно в одностороннем порядке на себя такое значительное обременение по обеспечению прав и обязанностей граждан СССР на всей территории Союза Советских Социалистических Республик. Правительство, возрожденного по законам войны и военного времени Союза Советских Социалистических Республик, выражает благодарность всем специалистам, разработавшим поправки в Конституцию Российской Федерации. За то, что они заставили Российскую Федерацию взять на себя такое колоссальное обременение по исполнению Конституции и законов Союза ССР на всей территории Союза Советских Социалистических Республик. Наверное, ими двигало глубинное чувство и понимание того, что они являются гражданами Союза СССР их родиной является Союз Советских Социалистических Республик, в настоящее время являющийся единственным законным субъектом на всей территории планеты Земля, возрожденный 25 января 2010 года по законам войны и военного времени. Спасибо вам за проведенную работу от возрожденного правительства СССР, от всего советского народа, а теперь Исполняйте взятые на себя обязательства, а граждане Союза ССР своими заявлениями должны помочь Российской Федерации в этом нелегком деле. Благодарю за внимание.